Вот ребятишки, братишки! Наконец-то, ребята, я дошел, Я нашел этот портал, который в прошлой серии мы не нашли. В этой серии, ребята, я его нашел. На сегодняшний, короче, у нас на сегодняшнюю серию у нас такие планы. Короче, планы такие. Активируем портал и едем в пещеру. Ганди Ёпты, ты кто-то здесь? Эээ, слышь, ах ты. Ах ты. Тюк, ах ты. Тюк, тюк, где? Давай надиночку. Опашки! Ну-ка, слышите сюда. Эй, слышь, тормози. Ля, куда он делся? Ля, джук. Ребята, короче, спасибо вам огромное за комментарии Спасибо вам огромное за лайкосики, ребят Я думаю, что вам прохождение Надеюсь, нравится, ребята Мы, конечно, бегаем, все делаем в упрощенном режиме Режиме, но тем не менее Короче, я не знаю, как я в прошлой серии не нашел эту пещеру Но я, короче, побегал потом один, чтобы Таймлайн не затягивать Но вот этот реально телепортик Он, короче, ребята, он очень нужен По сюжету, по сюжету он очень нужен Давайте сюда, кстати, ребята, я у меня вылупилась Рыбка ласка, я обязан, обязан Вам ее показать, ласка это просто очень очень-очень топовая рыбулечка. Давайте вставляем сюда. Ионный коп и смотрим, что будет. о о А у Тануса есть ока вообще, нет? Короче, не суть. Давай туда сразу. Ля, если честно, страшновато. о Матрица перезагрузка. ВООУ как под спайсом галюны уже Неужели мы летим куда-то на суд божий Красава! А, мы высаживаемся, короче ребята это получается портал на первый остров который мы с вами изучали На первый остров на, где мы короче изучали там э, амбулаторию, амбулаторию короче Давайте назад. Бегом на мотылек. И нам сегодня еще нужно успеть. Короче, ребята, я нашел в одной серии. Мы не могли найти а, вход в пещеру Ганзи. Я ее, кстати, нашел. Я ее нашел, пометил, повесил маяк. Сейчас мы сразу же туда быстренько выдвинемся и посмотрим, что там у нас. Посмотрим, что у нас там. Так, где наш ш мотылечек. Здесь капец столько ресурсов. Я отсюда ресурсов уже перетаскал. Йокарнин Бабай. Так, давай фонарик нам на единичку. Блин, когда я моды поставлю, чтобы вот это вот постоянно не переделывать все. Чтобы вот это постоянно все не переделывать. Есть моды на несколько слотов. На очень много слотов, короче. Так, где мотылёчек мой? Мотылёчек вон там. Я надеюсь, мы оттуда пройдем. Ой, ночь. Э, ночь. Белка-летяга. белка литяга белка привет. Спокойно. Давайте будем туда двигаться. Я отсюда, кстати, еще стащил семена пальм. Так что в комнату себе посадим пальмы. Ля, яйцехваты или цехваты. Гоу-гоу-гоу, уходим. Отсюда я выйду? Да, отсюда я выйду, к воде. И сразу же надо найти мотылёчек наш. Где мотылёчек? Вон он, видите? Возможное жилище Деганзи. Нам нужно туда. Я там, кстати, пометил. Пометил вход. Вход у нас э, отмечен этим самым, скажите, я скажу, радиомаяком. Ля, прекрасная. Кстати, мы так и не слетали на Аврору и не починили там ядерный реактор. Я надеюсь, она не треснет. Я надеюсь, она не треснет. Я надеюсь, она не взрослёт. Ля, этот башкирский мотылек, ну капец, ну, надо его перекрашивать. Башкирский мотылек надо перекрашивать, ну это капец. Ну что это такое? Ну что это такое? Так, фонарь включаем. Большой обломок, и мне нужно найти остров обломки обломки. Ребята, подскажите, кто знает, как если что отключать маяки? Один маяк, второй маяк, там отключать как? Как их отключать? Вода, еда у нас все есть. Ласка у нас с собой, если что. Обязательно ее вам покажем сегодня. Ласка очень крутая рыбка на самом деле, очень крутейшая. Давайте туда быстренько двигаемся. Вон, вход в пещеру, да. Блин, плыть, конечно, туда очень прилично по расстоянию, но ничего, ребят, чтобы немножко хоть в атмосферу погружаться, нужно плавать. Иначе это будет кусками, ну, совсем жопа, ребят. Как будто, знаешь, типа, как если прям кусками сильно все писать, это будет как телепорт какой-то, реально. Немножко погружения в атмосферу должно быть, я считаю, в таких прохождениях. О, Володька! Блядь, я ей Володьку задавил. Кстати, Володьку я тоже восстановил, Володьку у меня с собой, если что. С ним можно общаться, разговаривать. Вход в пещеру, лицезрею, ребята, лицезрею вход в пещеру. Капец, у меня тут звук такой громкий, что у меня аж реально... Оп, тихо-тихо, майдей, майдей, спокойно спокойно, покойно, покойно. Покойно, без паники, мы не на Титанике. Мы на Бороде. Корабль у нас называется Борода, спокойно. Вон он, вход в пещеру, ребята. Ух ты! Отвянь, люди противные, забаскал. Давайте двигаться туда. На самом деле, вход был реально не очень далеко. В принципе, разработчики позаботились о том, чтобы его нашли. Ну, конечно, если вы не Цинкуля, то вы его быстренько нашли бы. Но, увы, я Цинкуля, поэтому я его очень долго искал. И, кстати, я на него нарвался совсем случайно, абсолютно. Реально. Случайно нарвался. Я собирал ресурсы для всякой фигни-мигни. И нарвался на него. Вот такая вот история. Давай посмотрим. Ля, какие пещеры, какие входы. Сколько нам осталось там до него? В принципе, 500 метров, на самом деле, не очень много. Я, кстати, сделал ребризер для того, чтобы нам, если что, короче, чтобы нас глубина не сильно душила, не давила. Ля, какая красота. Какой подводный мир, ё-моё. Надо, конечно, глубоководную аппарат уже собирать. На глубоководе вообще, наверное, прикольно очень. Ля, 78%. ХПшки, ничего страшного. Большой обломок. Так, где этот резак? Вот он, вход в пещеру, 260 метров. Не так уж и много осталось. Видите, обломки опять по новой появляются некоторые. В принципе, фара. О, тихо-тихо-тихо. Фара можно не выключать. Точнее, не включать. День на дворе. На дворе день. Можно выключать. О. Спокойно. Здесь я тоже уже, в принципе, все собрал. Вот он, Василий, смотрите, где вход. Вход вообще капец, где близко. Возле большого обломка. Вот он. Как такую пещеру можно было не заметить? Надо, кстати, сканер юзать. О-о-о. Блин, ребята, сделаем вот так. Ой, не настройки. Блин, ребята, я реально боюсь. Я, понимаете, я не трус, но я боюсь, что я потом отсюда вдруг не выплыву. Потому что здесь такая система туннелей. Капец. Во, видали, что тут? Капец. Офигеть. Просто офигеть. Это что за кишечные жуки? Представляете, ребята? Кстати, я знаю истории, что в желудке человека бывают вот такие паразиты. Я не знаю, как они называются, ребята. Если знаете, обязательно пишите. Тут какие-то новые виды ресурсов. Вон, видите, тоже. Ля, ну красота реально классная. Просто. Что это за грибочки такие? 242 метра. Вижу какие-то, ребята, источники. Свет, лампа. Давай выходим. Будем сканировать. Быстренько. Лампу тоже нельзя, да? Здесь ничего нельзя отсканировать. Здесь, кстати, будет вход в большую реку, ребята. Так, мотылек не потерять. Где мотылечек? Ой, ё, где мотылек? Вижу мотылек. Ля, мотылек белого цвета лучше на самом деле выглядел. Надо классический мотылек вернуть, что-то какой-то башкирский цвет, мне не нравится. Тут еще куда-то, видите, уровни погружения есть. Ну, это капец, жопа, ребята, глубина. Видите, вон туда. Сейчас мы туда сплаваем, обязательно посмотрим, что здесь у нас. Мы вот что у нас есть здесь. Выше так сказать Вроде как э, Хищников здесь особо я не наблюдаю Каких-то злых Знаю больших жуков, пауков Во, во, во, ребята, видите здесь Фрагменты всякие Оборудование Капсулы, мапсулы Неужели здесь Ганджи живут В таком маленьком домике Тихо, никто на нас не напал Охереть звуки Охереть звуки Аптечка, неплохо. Ой, капец! Как он здесь жил? И что с ним случилось? Интересно. Капсула, капец, маленькая, никаких аппаратов нету. О -о -о -о -о! Ой, ой, это кто? Ой, это кто? Ой, это кто? Нихера себе червячочек ни хера себе червячочек ребята Ладно поехали дальше звучать. так червячочек ты наш не ты нас не трогай тихо нифига они огромные здесь Блядь. энергетический источник вижу где очень мало Капец, ребята, вот бы нам не заблудиться, а. Вот бы нам тут не заблудиться, реально. Блин, если бы честно, мне бы не мешало починить мотылек. Ребята, давайте на всякий случай быстренько высунемся. Так, где у нас ремонтный набор? Давай его на... Ну, давай на троечку. И попробуем его починить. Бля, потому что вот эти, капец, достают. Нужна какая-то система защиты, блин, для него. Я знаю, что там есть электричество. Так, на троечку сканер. Можно поставить электричество, чтобы вот этих маленьких, короче, током трес, трескало. Да хорош! Вы чё такие, слышь, неугомонные? Вижу еще как, какую-то конструкцию давай туда. А, это та же самая, да? Это мы по кругу, получается, плаваем. Ё-моё. Капец, это подводное течение такое сильное. Это такое подводное течение сильное. По радару, судя, до жилища егоного осталось 277 метров. Офигеть, А это что там такое? Капец здесь глубина. Туда какой-то разъем. Смотрите, ну давайте туда сначала сплаваем. Вижу, вижу. 120 чем-то метров. И там, смотри, что-то есть. Мы туда обязательно сейчас плаваем. Во, а вот его дом. Тихо, пляха, муха, тихо, спокойно. Блядь, очком жим-жим. Реально очком жим-жим. Давайте вот сюда припаркуемся. Мотылек выключим. Так, вход возможен? Блядь, вход невозможен, представляете? Здесь у него медузы какие-то. А как нам туда проникнуть? Окна целые, целые. По любому должен быть где-то вход. Здесь тоже все закрыто. Переборки. Переборки. Так. А как нам туда попасть? Кислород 195. По-любому должен быть где-то или разбитое окно, или что-то, короче. Здесь все целое. Здесь все целое. Ага, это что? Могу так? Нет, так не могу, ребята. Интересно, где вход? Не могу найти, ребята, вход. Вот-вот-вот нашел кусок. Опа-на! СМС пришла. Кстати, скоро должен к нам присоединиться солнечный луч. Мы обязательно поедем смотреть. Голосовой журнал де Это что такое? Блять, это что такое? Отрава какая-то или что это? Ля, какая. Ой-ой-ой, как страшно! Почему? А что такое, ребята? Ребята, а что такое? От а чего? Это радиация или что это такое? Ля, нифига, я себе телепортнулся. Так, короче, мы сейчас быстро сохраним то. Бывает, ребята, бывает. Мне интересно, от чего я, от чего я умер? От чего я умер, ребята? Очень интересно. От чего я умер? Просто от чего я погиб? Что не так? Может быть, этот не защищаете, Типа ребризер? Может быть, из-за ребризера я погиб? Возможно? Возможно. Так, ребята, короче, э, сейчас я нажму маленькую паузу. Для вас это будет секунда, для меня целая вечность. Вернусь туда и уже возьму противорадиационный костюм, и мы попробуем туда проникнуть в противорадиационном костюме. Ну ничего страшного, погиб, погиб, ребята, всякое бывает. Короче, одна секунда, и мы вернемся к прохождению. Капец! Капец, ребята, вы не представляете, я просто доплыл до него на последних секундах. Я взял э, этот самый, короче, глайдер и на глайдере сюда добирался. Я просто, мне чуть-чуть и чуть-чуть бы и не хватило кислорода. Я просто на последних секундах доплыл до мотылька. Я чуть опять не утонул. Это было просто же скач. Плюс еще вот эти блин глисты тут на меня нападают. Ну, это жесть какая-то, ребята. Это какая-то жесть. В общем, я одел э, противорадиационный костюм. Посмотрим, посмотрим, ребята, поможет ли нам это или нет, или здесь что-то другое, или здесь. Какая-то отрава или что это такое? Ребята, реально-реально не могу понять, от чего мы погибаем здесь. Что здесь такое? Возможно, я погибаю от укуса вот этих медуз. Блять, но я их не могу отсканировать. Возможно, я погибаю от укуса вот этих медуз. Это, кстати, ядерный реактор. Я отсканировал его уже. Так. Блять, это жесть какая-то, ребята, если честно. Я надеюсь, это не они меня-то... Точно! Вот! Я понял, я понял, ребята, я понял. гибризер то особо-то э, не противорадиационный костюм на нужен. Сейчас мы, короче, в мотылька быстренько перейдем. Нельзя задевать вот эти. Ёпти! Я-то думал-то, что за фигня-то, ребята, лёг, амон. Понятно. Тогда можно одевать ребризер, ребята. Тогда можно одевать ребризер. Ну, видите, э, как бы вс всех-всех мелочей-то не узнаешь, Да. Тогда можно гибризер одевать, чтобы экономить кислород. Так как он более выгодный. Нужно просто не задевать вот эти штуки. Просто не задевать. Как-то аккуратно плавать, короче, чтобы их не задевать. Нужно постараться изучить как можно больше. Тихо. Спокойненько. А нет, это не ядерный реактор. Это что-то другое. Сканировать не получается. Медузы вот эти ядовитые я, похоже, где-то отсканировал. Опа. Журнал Пола торгала какого-то Номер два. Дилемма Блин, а как вот здесь проплыть? Спокойно Спокойно Ля, как здесь красиво Ля, ну вот эти медузы очень сильно кусаются Нужно осторожным быть Нужно осторожным быть На второй этаж сейчас обязательно заплывем Сначала изучим первый Что здесь еще есть? Ну это комната этого Кровать Настенная эта фигня мигня. Берем. О, красотища-то какая. Ай, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. По хпшечке не проседать. Два укуса и я труп, ребята. Два укуса и я труп. Я почему-то думал, что здесь радиация какая-то. Нет, здесь не радиация. Это просто вот эти вот очень злые медузы жалят. Наверху что у нас тут? Мы можем заплыть наверх? Да, мы заплыли наверх. Еще одни данные какие-то. Зубы сталкера. Найс. Nice. Давайте сюда нырнем. Что у нас здесь? В этой локации, на удивление, игра идет мягенько, плавно, не лагает. Интересно. Мне кажется, ребята, количество построек влияет на фпс. Как вы думаете, ребята? Я базу-то отгрохал, а вот за фпс-то не это... Не думаю, что FPS может просаживаться из-за количества. Такое, кстати, иногда бывает. Ля, ну прикольно. На самом деле базу Ганза изучили. Посмотрим, что еще здесь. Здесь где-то, ребята, должен быть вход в затерянную реку. Должен быть вход в затерянную реку. Нам надо выпить водички. Затерянная река. А в затерянной реке это, ребята, сюжетная это ветка. Скажите мне, скажу, это сюжетная ветка, там должен быть самый, короче, научный институт и еще что-то, и еще что-то, короче, там очень много всего интересного. Так, отсюда мы никуда не попадем, да? Где-то вход должен быть, ребята, здесь. В затерянную реку. Вижу еще какие-то проломы. Ля, красота какая, смотрите, какая красота. Йокарнен баба. Ну-ка. Отсюда просто выплыву. Оу, радиация. Но у меня противорадиационный костюм так-то, по идее. Спокойно. Сейчас, ребята, мы переоденем костюм, наденем шлем. Противорадиационный шлем оденем. Поменять местами. Погнали. Ой-ой-ой. Нет, это, вы... это выход наверх, ребята. Это просто выход наверх. Еще один вход. Нет, нет, нет, нам интересно узнать, что еще дальше здесь есть. Здесь должен быть проход, ребята, в затерянную реку. Должен быть проход в затерянную реку, ребята. Нужно поправать и посмотреть. О, это что такое? А, это грибочки. Это грибочки, это грибочки. Я думал, это какие-то постройки. Должен быть вход в затерянную реку, ребята. Нужно его реально отыскать нам. Потому что это нужно будет по сюжетной миссии. И туда желательно бы бросить маяк. Не вижу пока никаких входов. Его очень сложно найти. Но я думаю мы справимся. Здесь что у нас сбоку нигде нет никаких входов. Спокойно. Жуки, пауки, спокойно. Сейчас изучим. Это, в принципе, все всплывать наверх, да? Ля, сонар на самом деле прикольная тема. Изучать, куда можно погружаться. Здесь вроде входа нет никакого. Входа нет никакого. Так, вот сюда поплыли. Посмотрим, что здесь у нас. Тоже ничего нету, да? Блин, ну если не найдем, буду так, ребята, искать. Потом обязательно вам покажу. Ля червячки. Капец здесь страхово. Капец здесь страхово. Очково. Капец. Очком джим-джим. Но красота безумная на самом деле. Пока не нашел никаких ответвлений, Не нашел никаких этих. Куда можно заплыть. Ям нигде нету никаких. Очень красивый биом. Фиолетового оттенка. Прикольно, прикольно. Так, вот здесь что у нас? По кислороду норм, по воде норм, по еде норм. Вроде все норм пока. Тихо, тихо, мотылька не, раз, не разматывай. Не вижу никаких входов. Он может быть сбоку. Пещеры же они такие. Оу. Но явно вход не там. Не вижу, не вижу, ребята, не вижу входа. Неужели я его пропускаю? Либо его здесь нет, и я что-то путаю. Тихо, тихо, тихо, тихо. Либо его здесь просто нет. Оу. Тихо, тихо, это что такое? Нифига, они тут дерутся, смотрите. Какие-то источники. Ля жесть какая. Блин, мотылек меня разу не раздолбит. Ой-ой-ой, что происходит? Тут точно входа нету нигде. Да нет, вроде нету. Оу, капец! Вот это да. Тихо, спокойно. Нет, не вижу я здесь входа. По идее, все тут исколесили, все и смотрели. Блин, ну вроде же здесь он должен был быть. Конечно, возможно, я ошибаюсь. Либо просто его не вижу. Без паники мы не на Титанике. Гейзер мы эти изучали, смотрели, видели там. Красота. Какая красота. Едрить матрить красота. Смотрим. Пока ничего не обнаружил, реально. Пока нет никаких ходов. Возможно, я, ребята, заблуждаюсь. Возможно, я заблуждаюсь и вход за затерянную реку. Блин, не хотелось бы, конечно, гуглить, но, похоже, придется, потому что так я что-то не могу найти. А он нам нужен будет по сюжету. Там какая-то лаборатория, короче, этих самых, скажите мне, скажу. Лаборатория пришельцев, в которую мы должны кое-какие сдать анализы. Не те анализы, мочи. А анализы, короче, ДНК, МНК. Там тоже будет сюжетная, эта самая. скажите мне, скажу. Сюжетная территория. Нам нужно будет ее найти. И реально там очень красиво. Там очень красиво, очень классно. Вот он, дом Ганзи. Здесь нигде нету никаких входов. Нет, ребята. ой ой, -ой спокойно. Не вижу никаких входов. Ладно. Будем искать. Будем изучать. Обязательно туда доберемся. Кинем маяк, ребята. Я обязательно запишу серию. Но вон там нету прохода, да? Явно нет там прохода нету явно это выход я здесь все и уже все и сканировал. там тоже тупик мы там смотрели по краям нигде нету пещера сама оказалась не так уж и сильно спрятана на самом деле просто цинкуля немножко туповат. бывает такой да вот это прикольный грибочек грибочек прикольный так, а вон там что? Возможно, жилище Деганзи. А это что еще за метка такая? Алло, серьезно вы? Мы же ее изучили уже. Источники, месточники. Ну нету, ребята, нету. Ищу вход, а его, конечно, нету нигде здесь. Почему у меня метка, интересно, не убралась? Мне вот интересно. Я же изучил, почему метка у меня не убралась. Может быть мы не до конца изучили? тихо тихо тихо тихо тихо тихо Дном не шкрябай Поднимаемся кверху Да, тут запутать, конечно, можно капец как Интересно, почему она не исчезла метка? Мы же изучили все Мы же реально изучили Нет, ребята, не вижу. Не вижу. Нету. Метки как-то, если честно, странно очень работают, ребята. Очень странно. Метки работают. Непонятно как. Реально. Нету входа определенного. Блин, как мне теперь отсюда выбраться? Как мне теперь отсюда выбраться, хз? у Ну нет, нет, нет, я сюда я сюда заплывал. Ориентироваться в такой кромешной тьме очень сложно. Сонар, конечно, помогает. Да, вот она, вот этот э, кармашек получается, впадина. И вон там жилище. В той стороне. Бокового входа нету никакого здесь. Помимо вот этого. Вот оно, видите? Все. И здесь тупик, и там тупик. По идее, можно выбраться на поверхность, наверное, вот отсюда попробовать. Я надеюсь, мы пролезем. Так, осторожненько, осторожненько, осторожненько. Норма, пролазим, проходим, проходим. Прикольно, прикольно, ребята, на самом деле, очень прикольно. Капец, здесь, оказывается, было входов столько. Такая куча входов. Так, а я ласку выкинул, ребята, или нет? А, блин, я ласку, к сожалению, ребята, выкинул на базе. Давайте быстренько еще, короче, пока э, до получаса, до 40 минут немножко есть время. Ребята, давайте еще посмотрим ласка. Что за зверь? Очень интересно, ребята. Я ее еще просто вырастил, без вас ее не щупал, не смотрел. Но еще одно, э, еще пару сюжетных действий мы выполнили. Нашли дом Ганзи, нашли... Э, Портал. Активировали портал. Прохождение, в принципе, двигается вперед. Я думаю, мы еще изучим огромное количество крутых биомов. Следующая цель найти затерянную реку, ребята. Затерянная река. Обязательно сплаваем, найдем. Я, кстати, собрал себе краба. Краб тема прикольная. Можно ходить по дну на нем. Так. Если что, может быть, в следующей серии, ребята, мы будем. На крабе плавать. Ну что, Володька, как тебе приключенца? Красота? Красота, я согласен с тобой. Пошли ласку посмотрим. Куда я ласку, интересно, выкинул? Я не помню, куда я ласку приложил. Я ее просто куда-то в ящик кинул, как не знаю кого реально, по факту, ребята. Просто. Нету, да? Опа, радио. Я надеюсь, я ласку не потерял. А где моя ласка? Ласка! Я ее может быть, в БУ засунул? В батарейке? Нет. Где ласка? Алло. Куда я? Я ее, короче, в попыхах куда-то сунул. А куда сунул, так и не понял. Кварц. Вот она. Ля, я ее в кварц засунул. Вот это вытаскиваем, вытаскиваем. Пойдет. Блин, радио. Давайте сразу ответим на сообщение. Володька, вдруг там что-то интересное, брат? Аврора, это солнечный луч. Мы уже на подходе к планете, и мы нашли место для посадки, которое, ну, уже лучше, чем ничего. <сосы> <сосы> Ребята, у нас появился этот самый. Нам понадобится пару дней, чтобы выровнять нашу орбиту. В это время мы будем в состоянии, короче, добраться до нас. Ребята, у нас пошел отчет. У нас пошел отчет в правом верхнем углу до прибытия солнечного луча. Ребята, в следующей серии мы обязательно запишем, как его собьют. А его собьют, потому что э, по сюжету мы еще не избавились от заражения. Мы не избавились от заражения. Вот, смотрите. Например, я нажимаю да, на исканирование. Смотрите, я заражен. Видите? Заражен. Планета не выпустит никого и не запустит никого. В следующей серии мы обязательно посмотрим, как их сбьет. Как их собьет просто система ПВО. А сейчас мне очень интересно запустить Ласку. Ласка, Ласка. Ой! Ласка. Ласка. Куда она поплыла? На печеньку. Вау, какая красота. Ты будешь с нами жить? Поиграть с рыбой. Вай, клево. А как ее взять? На печеньку. Вот это да, вот это прикольное. Ваван, ты видел? У тебя подружка есть. Вавану тоже подружка нравится. Володя. Володька, тебе нравится подружка? А как мы ее теперь. Типа, а мы можем ее с собой забрать? А если я нажму отпустить, она уйдет. Проститься. Что значит проститься? Что значит, ребят, проститься? Если я нажму проститься, что будет? Типа она все? Я ее отпущу? Я ее больше не могу собирать, она будет плавать только возле базы. Интересно. Ой, смотри, к ней рыбы пристают. Что такое? Ля, какая маленькая любопытная рыбка. Прикольно, ребята, прикольно на самом деле. 37 минут, ребята, до прибытия солнечного луча. В следующей серии мы обязательно будем записывать, как, ребята, сбивают солнечный луч. Я надеюсь, прохождение не слишком затянуто. Прикольное. По крайней мере, интересное. Вот эти новые биомы очень даже интересно изучать. Комната, ребята, ребятишки, братишки, с никнеймами у нас здесь. Огромное вам спасибо за просмотр. В следующей серии будем выдвигаться и смотреть, как сбивает солнечный луч против э, воздушной обороны инопланетян. Ребята, всем огромное спасибо за лайкосики, всем спасибо огромное за комментарии. Люблю целую.